Ты говоришь, что после того, как я уверовал в Бога, я потерял всякую радость, у меня нет счастья, у меня практически не осталось ни одного друга, но когда ты последний раз благодарил Бога за то, что у тебя есть? Радуйся тому, что Бог тебе дал и что Он дает тебе каждый день дыхание жизни, благодари Бога за это и ты увидишь, как радость Божья она будет в тебе и через тебя изливаться на других людей благодари Бога за то, что Он уже сделал для тебя, Он самое дорогое отдал за тебя Он отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа чтобы всякий верующий у Него не погиб, но умел жизнь вечную, веришь ли ты этому когда ты научишься благодарить Бога то ты увидишь какое-то счастье жить в Божьем присутствии, жить в тесном контакте с Богом, жить слыша Его голос и исполняя Его волю, тогда радость Божья она будет переполнять тебя и ты будешь делиться этой радостью с другими людьми. Веришь ли ты этому? Тогда начни благодарить Господа Бога за то, что у тебя уже есть, и ты увидишь руку Божью в твоей жизни, как Он будет вести тебя, как Он будет помогать тебе во всех твоих вопросах в самых неразрешимых если ты будешь благодарить Его Он достоин этого поверь мне Иисус Христос достоин того чтобы мы благодарили Его Бог Отец достоин того чтобы мы благодарили Его Дух Святой достоин того чтобы мы имели общение с Ним апостол Павел говорит благодать Господа нашего и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Да благословит вас Господь наш Иисус.